Я петлял среди сугробов, Еле-еле к вам дополз. Ведь в подарок вам удачу Дедушка Мороз привез. Есть в мешке моем богатство, Есть успех, есть любовь, вдохновение есть и счастье, Страсть, что будоражит кровь. Вам оставлю я презенты, Чтоб хватило на весь год. Поздравляю с Новым годом! радуйся гуляй на